здравствуйте уважаемые как думаете почему на столе ничего нет потому что я хочу донести до вас очень важную информацию но для этого вам стоит поставить лайк этому видео подписаться на канал нажать на колокольчик смотреть другие видео с канала и этим видео делиться в соцсетях потому что информация следующая мир оказался Гораздо шире, чем я думал. Совершенно недавно я узнал, что все не так просто. А именно, теперь существует картофель для варки и картофель для мать его шарки. Что же это может быть? Зачем так специализировать картофель? Мы узнаем прямо сейчас. Трехкилограммовые пакеты. По 160 рублей за пакет 3 килограмма. Получается, килограмм картошки 30 рублей. 60 рублей. Килограмм картошки, получается, стоит 60 рублей. Это должно быть что-то, наверное, необычное. Открываем сначала варку. Некоторые чуть побольше, чуть поменьше. Все довольно среднего размера. Белый картофель. Картофель для жарки. Красные плоды. Чистые, мытая. Информация на этикетке. Картофель для жарки 3 килограмма. Ботанический сорт Red Scarlet. Это важно. Red Scarlet. Страна происхождения, Россия. Это тоже важно. Патриотичность должна быть во всем. Изготовитель Ростовская область. Привет, Ростов. Привет, Ростовская область. На картофеле для варки. Следующая информация. Общество с ограниченной ответственностью бинат бенад фрут. Местонахождение. Российская Федерация. Софийская. Поставщик. Троя. Импорт. Санкт-Петербург. Ну что и теперь посмотрим плоды внутри. Обычный белый картофель. Скрашенный кожурой. Здесь. Вот такие вот. Картофельные. И сейчас мы приготовим их по их назначению. А чуть позже мы сделаем небольшой реверанс. Сейчас я их почищу. и Мы картофель для варки сварим, а картофель для жарки пожарим. Итак, поставили нагреваться воду для картофеля для варки. Чтобы он быстрее сварился, нарежем картофельный пополам такого вот размерчика сварится минут за 20 и пока греется водичка нарежем картофель для жарки. по две картофельные такого и такого задействуем для понимания сути естества процесса хватит. Режем брусочками она же толстая соломка. Вот такой вот соломочкой нарезали. Сразу же маслице. Для чистоты эксперимента и понимания всего процесса, сути и естества этого картофеля, только соль и масло. И Вареное мы тоже просто подсолим. Никаких других ингредиентов. Отправляем. Вода почти закипела. Отправляем картофель для варки вариться. Извините за эту фтологию. Картофель для варки отправляем в Ну что ж, довольно плотный процесс кипения и жарки у нас идет. Теперь, спустя 5 минут, можно добавить немного соли. Посолим здесь. Ну что ж, дальше все сделает время, огонь и вода. Просто немного контролировать. Ну что ж, картофель для жарки идеально прожарился. Картофель для варки идеально проварился. Сейчас мы сольем с него воду, чуть-чуть просушим на небольшом огне, подогревая кастрюльку итак в общем вот такая вот у нас получилась картоха для жарки картофель для жарки в таком виде а вот отваренный картофель для варки а сейчас возьмем ка и перевернем все запускаем варится картофель для жарки и жарится картофель для варки и потом проверим, есть ли в этом всем смысл или это все было зря. Точно так же. Вода, соль, масло, ничего лишнего. Ну что ж, уважаемые, попробуем теперь мы эти картофели. Так, в белых тарелочках у нас все правильный рецепт. Начнем правильного. Картофель для варки, картофель как картофель. Как бы вкусно, хорошо, разваристо. Ну, а теперь пожаренный картофель для жарки. Ну, хрен его знает. А что, если наоборот? Я вообще думал, по идее, они могли разложиться на молекулы, когда с ними делаешь неправильные действия. Ничего не произошло. Разница во вкусе есть. Красный картофель лучше жарить. Прямо вот в плане жареного он лучше. Вот этот уже чуть-чуть подостыл, этот еще горячий но круче заходит в плане жареного картофель для жарки однозначно картофель для жарки отварной но тоже неплохо если они стоят одинаково, да по-моему картофель для жарки все-таки лучше, его сварить можно нормально ничуть не хуже, но вообще ну как нет никакой разницы абсолютно в плане жарки картофель для жарки лучше в общем, это стоило попробовать, это имеет место быть, только если у вас есть финансовое положение. Также красный картофель вы можете купить и просто на развес, и выйдет все совершенно, наверное, то же самое. И выйдет, даже, наверное, дешевле. Так что, как говорит ГТА, потрачено. Всё. Жарьте картофель для жарки, варите картофель для варки, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Вот okay.